Любая полномасштабная учебная структура должна распространять научные знания в доступной и понятной форме. Казанский федеральный университет поддерживает эту тенденцию и выступил партнером мероприятия Milmax Science Казан". Фестиваль популяризации науки проходил с 28 по 30 апреля на площадках Национальной библиотеки Республики Татарстан. У всех у нас есть представление о том, как устроен наш мир, и они помогают жить. Помните, Алиса знала, что если выпить из баночки со словом... Яд, то через некоторое время почувствуешь легкое недомогание. Вот таких э, вещей у нас много с детства в голове имеется, и они помогают жить. По словам организаторов, главной целью фестиваля является повышение интереса населения к получению образования и знаний. Программа мероприятия включала в себя множество научно-популярных лекций, познавательных мастер-классов и научных шоу, а также дебатов и дискуссий. Лекторами стали не только казанские ученые, но и известные российские популяризаторы науки. Например, врач Алексей Водовозов и антрополог Станислав Дробышевский. Я стал ну как бы, взрослым. И понял, что нет, оказывается, взрослые не знают ответа на все вопросы. И мы пригласили вообще шикарнейших спикеров, интереснейших гостей, которые говорят, да, мы некоторых вещей просто понятия не имеем, почему это так устроено, но оно вот так устроено, мы над этим работаем. Первый день фестиваля докладчики собрались на большой беседе «Красота науки». Где затронули главные научные вопросы, а также перспективы исследовательского познания. Второй день мероприятия представил дискуссию под названием "Идеальная экономика", где социологи и экономисты обсудили развитие одной из важнейших сфер в мировой индустрии. Помимо ранее упомянутой программ фестиваля, также была представлена выставка научно-популярной литературы. Карина Саяхваньки, Токинчан, Универньюз.